«Эй, посетители психушки, у вас проблемы в романтических отношениях?» Может быть, вы действительно увлечены кем-то, но не можете понять, нравится ли он вам. В один момент вы говорите «да», а в другой – «нет». Так, нравитесь вы им или нет? Вот шесть признаков того, что вы им не нравитесь. И просто не говорят вам об этом. Первый – они не участвуют в ваших разговорах. Внимательно посмотрите на их лицо, когда будете разговаривать с ними в следующий раз. Нет, не только на их мечтательные глаза. Прекратите. Обратите внимание, действительно ли они слушают, что вы говорите во время ужина? И вовлечены ли они в ваш разговор? Они разговаривают по телефону? Сканируют ли они по комнате, не видя направления? Смотрят ли они на кого-то или на что-то другое? Может быть, на макароны? Ну, я бы тоже, если бы ел хорошую пасту, но это уже не важно. Если они не общаются с вами часто на эмоциональном уровне или даже на каком-либо другом уровне во время ваших прогулок, тогда это похоже на нет в отделе отношений для вас двоих. Второе. Они не общаются или не пишут СМС. Пишут ли они вам регулярно? Проверьте свой телефон. Давай. Я жду. Когда они писали вам в последний раз? 8 часов назад. 8 дней или 8 лет? Насчет лет я просто шучу, если только вы не недавно потерянные друзья. Но если они не общаются с тобой часто, пишут или не пишут, это признак того, что вы им недостаточно дороги, чтобы завязывать более глубокие отношения. Единственные отношения, в которых они находятся, это отношения с их пастой. Паста Путаниска хихикает номер три. Ты единственный, кто всегда строит планы. Кто строит планы в отношениях? Кто кого приглашает на свидание? Кто инициирует разговоры о доступности людей? Если они не прилагают усилий, чтобы хотя бы пригласить тебя на свидание или хотя бы намекнуть о своей доступности, возможно, вы им не нравитесь. Если они не хотят приглашать вас на свидание, и вы не видите никаких усилий с их стороны, чтобы пойти куда-то, и делать что-то вместе с вами в реальном мире. Они могут быть не так заинтересованы в вас, как раньше. Номер четыре. Ваши отношения с ними односторонние. Получаете ли вы оба эмоциональную выгоду от этих отношений? Поддерживаете ли вы друг друга? Выслушиваете друг друга? Или они просто приходят к вам со своими проблемами, но не слушают ваши? Всегда ли они выбирают даты, когда вы идете с ними на свидание? Прилагают ли они минимум усилий? Это может быть признаком того, что вы им не очень нравитесь для долгосрочных отношений. Эти признаки указывают на то, что ваши отношения могут быть односторонними, поэтому лучше всего сесть и поговорить об этом или прекратить отношения. В море есть более трудолюбивые рыбы – те, кто будет взаимно уделять вам внимание и поддержку, которых вы заслуживаете. Номер пять – они просто слушают, что вы хотите сказать, но не слушают. Итак, мы рассмотрели взаимодействие, но когда вы обсуждаете с ними серьезные темы, действительно ли они слушают вас или просто кивают, а затем полностью меняют тему. Здоровые отношения требуют общения и активного слушания. Честность также имеет ключевое значение. Если вы им не безразличны, они бы прислушались к тому, что вы хотите сказать. Вдумчиво ответят и продолжат разговор, особенно если это касается темы, которая вам не безразлична. Почему? Потому что вы им не безразличны. И номер шесть. Они сказали вам, что не готовы к отношениям. Невероятно, но это правда. Пришло время посмотреть фактам в лицо, мой друг. Если они сказали тебе, что не готовы, значит они не готовы, даже если они тонко намекнули на это, спроси их или пойми намек. Лучше всего быть на одной волне со своим партнером. Это полезно для здоровья, так что если они сказали вам, что они не готовы к новой главе с вами, или скорее, они готовы закрыть книгу на вашем потенциальном романе, тогда пришло время закрыть книгу и отправиться в библиотеку за новой. Скорее всего, их книга окажется рецептом пасты. Если мы сейчас говорим о буквальном смысле «ах, паста путаниска, что?» Кто не любит пасту? Оставьте меня в покое. Так вы им нравитесь или не нравитесь? Нравишься ты или не нравишься? А они тебе вообще нравятся? А вы любите макароны? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделиться им с другом или с тем человеком, которому вы не нравитесь. Хм, слишком рано. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. Как всегда, супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.